друзья всем привет с вами геннадий стомин канал добрый гена я продолжаю рассказывать о разумном доме о строительстве его В предыдущем видео напомню мы укладывали угловые блоки задача не простая занял достаточно много времени мешал дождь еще периодически но мы с этим справились и сегодня с утра мы пришли и супруга еще раз перепроверили гидроуровнем, насколько точно выставлены блоки все отлично и сегодня я расскажу о том как уже класть первый ряд я вам хочу рассказать настолько подробно насколько это возможно то есть и инструменты и материалы в общем все все все ну естественно как буду класть так что не будем тянуть время поехали так первый это инструмент но ну, это ковш круглый потом ножовка по газобетонным блокам 60 сантиметров уголок паритеповский кельма ковш я не стал выдумывать вот эти вот всякие приспособы и шпателем зубчатым мне не очень нравится. Потом обычная кельма сердцеобразная. Потом э, кияночка была черная, я ее обмотал салофаном и скотчем. Также два уровня, ну и также уголок. Еще у меня есть вот такой вот план вкладки первого ряда, и тут начерчено прям четко сколько блоков в каждом ряду. Я специально не считал швы, чтобы послед... ну, они там миллиметра по три будут. Следовательно, последний блок у меня будет немножко подпиливаться. Не наоборот, когда вставлять какой-то добор или еще что-то, а просто там на 2-3 сантиметра будет подпиливаться с каждой стороны один блок. Мне кажется, это намного удобнее и экономичнее. Что касается материалов, ну, естественно, это клей, боковые швы на клей. Это дрель, это насадка-миксер. Стоит, по-моему, рублей 300 или 350. Потом я уже насыпал клей. Здесь 5 килограмм. Насыпал вот таким образом. Вот у меня баночка на 1 литр. Следовательно, взвесиваю. Тут 1,6 килограмм. Мне надо 5 килограмм, ну, чтобы небольшими замесами делать. 3 такие баночки, получается 5 килограмм также вода тут полтора литровая мне надо литр 1 и 2 литра следовательно я отлил 300 мл, взял стакан отлил и у меня получилось 1,2 2 ну естественно ведро где буду это все замешивать также для цемента естественно но ну, для раствора это три ведра песка ну как я и делал этот замес 7 литров цемента это получается 10 5 килограмм Потом это раствор буду сюда перекладывать и уже носить, класть. Вода, ведро воды, ну и трехлитровый банка Мне вообще надо порядка 7 литров. Ну, зависит от того, опять же, какой песок. Немножко он сыроват. И это, присадка, добавка. Там 10 миллилитров, 12 миллилитров, лопата. И также, в общем, вот эта вот тележка. Питон мешал. Что касается разметки, ну, во-первых, у меня вот эта разметка осталась. Она никуда не, не будет убираться пока. И плюс дополнительно я сделал такую разметку. Это дощечка. На три шурупа прикручена, держится крепко. Накручивается веревка. Проходит так. И снизу она проходит прям-прям-прям. По уровню блока. Потом она идет в ту сторону тут также аналогично крепко натягивается вот. также по блоку потом натягивается вверх поднимается несколько раз обкручивается потом здесь шуруп на середине блока прикручивается и дальше пошла нитка в обратную сторону это уже боковая Если верхняя это горизонт уровень так сказать а это еще дополнительная у меня есть там, проверять с той стороны можно, и плюс еще с этой стороны. Ну, здесь все это закрутил и вниз опустил. Ну, а теперь перейдем непосредственно, наверное, к замесу и уже к кладке. Раствор замешан, клей готов, второй раз перемешан, нитка натянута, блоки нанесены, следовательно, можем начинать кладку блоков. Первый блок я положил, можно посмотреть, что прям все четко, ровно настраивается. Вот. Здесь можно подумать, что нет клея, Или... на самом деле прям видно, что вот он. Просто чуть-чуть его не выдал, но это к лучшему. Блоки чище будут. Вот. Так работают профессионалы, как говорится. Потом здесь вот нитка у меня ориентировочная 10 видно не видно что-то все отсвечивает здесь тоже 10 ну, вот. ну и эта нитка тоже она вот прям по краю все отлично прошел практически ряд остался один блок хочу показать что вот там прижал перси семь и 8 и тут так, 57 так правильно вот и 8 миллиметров это говорит о том что этот блок правильно поставлен ряд сделан правильно тот блок правильно поставил поставлен что никуда не уходит в общем все отлично как я и говорил плане у меня не было про швы я специально не стал закладывать чтобы кусочек только отпилить небольшой тут получается меньше ну три сантиметра в общем под блок закончил кладку первого ряда блоков ситуация сложилась следующая: три дня была жара и и поэтому приходилось класть утром один замес сделать и вечером один замес а в последний день пошел вначале была жара по 30 градусов потом пошел ливень град молнии гром в общем все что можно все это было сейчас видно что немножко еще лужи есть а, в целом я работой своей доволен есть небольшие косячки но в каком плане то есть а, немножечко нужно шлифануть но в принципе это делают все чтобы вообще прям в ноль вывести я думаю займет это ну, часа 3-4 еще раз пройдем посмотрим и вот какой момент вот ворота я их рассчитывал как бы из расчета своей машины плюс-минус от зеркала до зеркала у меня примерно метр семьдесят думаю ну если у меня метр семьдесят ширина машины то 240 вроде бы как и достаточно зачем больше тем более и ворота выйдут дешевле и типа потери будут меньше ну вот теперь стою, вот я сейчас сюда встану, думаю, а достаточно ли мне? Или сделать еще по 10 сантиметров, делать 2,60? Вот не знаю, в данном случае тут у меня четко получается по 30 сантиметров, ну не 30, 295 29 с половиной наспил, распил блок, и получается... За счет вот шва как раз эти 30 сантиметров, все здесь четко. Вот не знаю, делать не, э, шире ворот или не, дел, не делать. В общем, будем думать. Пока можно поднимать и так еще, как, когда к перегородке уже подойду, верхний для ворот, тогда можно уже решить, принять решение еще прям спилить края. А по остаткам, кстати, вот у меня сколько остатков осталось. С одной стороны, что меня радует, что их ну, высчитано, высчитано все правильно и с другой стороны один блок у меня здесь просто лопнул я вот видно хорошо с душой а один блок не помню что в общем вот этот блок еще подойдет он с одной стороны еще у него ровный край так что в принципе остатков не остается по кругу проходя из блоков а это ну, экономия наверное, назовем это так Ну а так еще раз повторюсь Готовимся к армированию и в следующем видео буду армировать, но это уже другая история. Друзья, с вами был Геннадий Стоимин, канал Добрый Гена. Всем пока!